Доброе утро, мой сладкий, мой нежный, мой самый замечательный мужчина. Я безумно рада, просыпаясь, видеть тебя рядом. Это счастье быть рядом с тобой.